мы должны в принципе разобраться в составе оркестра в целом, так как ни для кого не секрет, что оркестр ассоциируется с большим количеством инструментов и тем самым вызывает некоторые сложности с пониманием всех тонкостей оркестровой ранжировки у начинающих композиторов. Если популярно изъяснить, то проще говоря, глаза разбегаются при виде оркестра, не говоря уже о том, что как-то надо для него писать музыку, но давайте все же вкратце разберемся. В своем первоначальном виде состав инструментов складывался в эпоху ранней венской классики в связи с появлением нового крупного жанра – классической симфонии. Отсюда и название симфонического оркестра. Позднее симфонической стала называться вообще всякая музыка для данного инструментального состава. Поначалу составы были небольшие и назывались они камерные оркестры. Классический состав сложился благодаря Людвига ван Бетховена, и в музыковедческой литературе его начали именовать как «Бетховенский». В него входили парные группы инструментов – две скрипки, две флейты, две волторны и так далее. Позднее, во второй половине XIX века, Бетховенский оркестр уже классифицировался как «малый симфонический», и с тех самых пор количество инструментов в составе оркестра начало увеличиваться, так же, как и увеличивался набор инструментов, который расширял диапазон оркестра, добавляя новых красок к звучанию симфонической музыки. Большое количество инструментов в составе оркестра привело к вопросу о правильной рассадке музыкантов. За время появления симфонических оркестров сменилось множество вариантов расположения музыкантов. Время помогло выработать определенный принцип расположения симфонического оркестра. Ко второй половине 20 века сложились два основных типа рассадки оркестра — немецкий и американский. Мы с вами будем рассматривать американский тип рассадки — так как он получил самое большое распространение среди оркестров мира, включая и Россию. Так зачем нам нужно это знать для составления своего оркестрового темплейта? Все очень просто. Данная схема послужит нам как шпаргалкой для составления правильного количества групп инструментов, панорамирования инструментов в пространстве, количество ранних отражений и глубины реверберации той или иной группы инструментов для точного расположения его в сцене и, в конце концов, для написания оркестровой аранжировки. И обо всем этом поподробнее. В современном симфоническом оркестре инструменты делятся на следующие группы. Струнно-смычковые, духовые-деревянные, медно-духовые, ударные, клавишные и добавочная группа. А начнем мы с вами с первых скрипок, которые располагаются ближе всего к нам и смещены по панораме предельно в левый канал. Заранее хочу заметить, что в данном уроке мы будем использовать так называемый облегченный темплейт где мы используем библиотеки с уже собранными в оркестровую группу инструментами и с готовыми вариантами переключения артикуляций. Так как мы будем делать облегченный темплейт, то и контакт мы откроем при помощи инструмент-трека. Кликаем правой клавишей на левом реке секвенсора, нажимаем Add Instrument Track, в выпадающем меню выбираем «Контакт». Открытая дорожка отвечает за первый миди-канал, поступающий в сэмплер. Для нашего первого облегченного темплейта идеально подойдут оркестровые библиотеки от компании Native Instruments, которые входят в новый пакет Complete Eleven. Добавляем Violence. Это у нас будут первые скрипки. В микшере контакта Переименовываем первый канал «Violence-1». Все эти манипуляции нам нужны для удобства и дальнейшей работы с темплейтом. Переименовываем саму дорожку. Активируем показ аудиодорожек. Выбираем цвет. И если вы такой же перфекционист, как я, то добавляем иконку скрипки к нашей дорожке. Добавим новую MIDI-дорожку. Кликаем правой клавишей на левом реке секвенсора и выбираем Add MIDI Track. Заранее называем его Violence 2 так как эта MIDI-дорожка у нас будет отвечать за вторые скрипки. Проверяем маршрутизацию MIDI-канала, чтобы он посылал сигнал на контакт и проверяем номер миди-канала на дорожке и в инструменте. Для более плотного и реалистичного звучения я вам советую использовать для вторых скрипок другую библиотеку с подобным функционалом, например библиотека Albion 2 от компании Speedfire Audio. Выбираем папку The Albion Orchestra и перетаскиваем инструмент String High в пустое место река контакта. Мы видим, что по дефолту аудиовыход был назначен на нашу первую дорожку с первыми скрипками. Для начала переименовываем вторую дорожку Violence 2 и выбираем ее в выпадающем меню аудиоканала в библиотеке. Но так как у нас не активирована вторая аудиодорожка контакта, то мы не услышим сигнала. Для активации аудиодорожек контакта нам нужно нажать вкладку «Devices» и подраздел «VST Instruments», либо нажатием горячей клавиши F11. Затем на информационной панели инструмента в правом верхнем углу одним кликом открыть выпадающее меню с аудиоканалами и активировать нужный нам канал, то есть второй либо все то же самое можно сделать, активировав REX в Cubase Pro версии 8.5. А самый простой и наглядный способ — активировать его в инспекторе, нажав на кнопку Activate Outputs в строке выбора плагина, куда посылается MIDI-сигнал. После того, как канал активирован, он также появится под инструмент-треком. Теперь снова заглянем в нашу шпаргалку, и следующим инструментом в темплейте у нас будет Alt, который находится ближе всего к нам и панорамирован в центр сцены. Стоит заметить, что порядок действий при наборе инструментов в темплейт будет аналогичен. Создаем новую миди-дорожку и заранее называем ее Violas. Вконтакте перетаскиваем инструмент в правый рексэмплера сэмплера и выбираем выпадающем меню аудиоканалов третий канал. Переименовываем его Violas. Затем активируем аудиоканал и также называем его Violas. Не забудьте на каждой миди дорожке, активировав аудио составляющего канала нажатием на нижнюю плашку инспектора, во вкладке Output выбрать одноименную дорожку. Это нам нужно для того, чтобы при нажатии кнопки Edit Instrument Channel Settings мы попадали в настройки именно того аудиоканала, который соответствует нашему инструменту. Из скрипичной группы оркестровых инструментов у нас остаются виолончели и контрабасы. Так как действия аналогичны предыдущим, мы ускорим процесс, чтобы не слушать одно и то же для каждого инструмента. В итоге у нас получилась скрипичная группа оркестровых инструментов. Теперь мы выделяем все миди-дорожки и нажимаем правую клавишу. Выбираем Move Selected Tracks to New Folder, что переместит наши отдельные дорожки в одну папку и назовем ее Strings. Теперь нам нужно добавить новую шину для того, чтобы маршрутизировать все аудиодорожки скрипичной группы в одну аудиодорожку. Кликаем правой клавишей на левом реке секвенсора и выбираем Add Group Channel Track и переименовываем шину в Strings. Выбираем цвет и затем маршрутизируем каждый аудиоканал нашей скрипичной группы в эту шину. Открываем аудиоканалы, активируем Add Instrument Channel Settings и в верхней панели с маршрутизацией аудиоканалов выбираем шину Strings. Производим аналогичные манипуляции со всеми аудиодорожками. В микшере для наглядности и удобства в левой вкладке Zones перемещаем стереовыход и шину со скрипичной группой в правую сторону чтобы основная громкость струнных была на виду и отключаем видимость миди-дорожек в микшере, так как работать с миди-дорожками мы будем в окне событий либо в инспекторе. Таким образом, мы получаем скрипичную группу в отдельной папке. Но стоит заметить, что это пока предварительный процесс набора инструментов, так как все тонкости маршрутизации панорамирования и обработки реверберации мы рассмотрим в следующем уроке, а пока мы ускорим весь процесс создания темплейта, так как все последующие действия аналогичны действиям со скрипичной группой. После того, как все 16 дорожек контакта использованы для раскрузки системы и оперативной памяти, я советую вам использовать функцию Purge All Samples. Это значительно ускорит загрузку вашего тамплейта в будущем. А мы продолжим собирать темплейт в ускоренном темпе. В итоге у нас получается четыре основные группы оркестровых инструментов и дополнительной группой фортепиано с арфой. Струно-смачковая группа, деревянно-духовая группа, медно-духовая группа, перкуссионная группа, фортепиано и арфа. Это очень упрощенный темплейт, так как мы не использовали огромное количество библиотек с различными исполнительскими артикуляциями. Но обо всем этом в следующих уроках.